Приветствую всех на моем канале, с Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать, как сделать вот такие пышные бантики из узкой ленты. Ширина лент 2,5 см, и я покажу два вида бантика. Оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту и ленту из органзы с атласными краями ширина этой ленты 25 миллиметров и мне понадобилось 4 отрезка длиной 18 сантиметров и 4 отрезка длиной 15 сантиметров для этого банда можно использовать ленты, которые я вам уже перечислила, а также репсовые. Можно их комбинировать друг с другом. В работе я буду использовать булавочки, иголку с ниткой. Зажигалку, которая я уже спаяла концы. Можно использовать терморезку, если она у вас есть. И, конечно же, кривой пистолет. Начинаю работу с маленьких отрезков. Я их складываю по центру, ввожу уголочки противоположные, а сгиб сворачиваю вот так пополам. Вот так. И таким образом определяю серединку сгиба. Здесь отмечаю центр. Теперь правый конец ленты поворачиваю на себя и вправо, затем на себя и вниз. Уголочек помещается по центру, а срез совмещаю со сгибом. И фиксирую такое положение. Левый конец ленты поворачиваю на себя и влево, затем на себя и вниз Здесь тоже уголочек помещается в центр, а скип совмещается со срезом, Закрепляем. Бантик у нас симметричный, но по цвету он асимметричный. Поэтому все петли делаются одинаково. Вот получилось две одинаковые петли. Из больших отрезков я делаю петли точно так же, как и в первом случае. Все петли готовы. Теперь я их располагаю попарно и буду прошивать иголка с ниткой. По всей этой длине я делаю 8 уколов иголочкой. Получается 4 стежка. И э, крайние стежки по своей длине больше, чем стежки центральной части этого отрезка таким образом я захватываю ниткой все уголки они у меня не распадаются и в то же время обе детали а они будут на бантике располагаться справа и слева обе эти детали будут смотреться симметрично и одинаково Теперь я нитку стяну и закреплю ее. Петельки можно уже сейчас поправить, можно потом я покажу как это делать. и точно так же такими же стежками собираю две вторые детали. Для первого варианта бантика понадобится две детали для верхнего слоя. Я этот бантик полностью собирать не буду, а покажу уже готовый. Вот так я потом приклею деталь на деталь. А в готовом бантике есть еще флажки, вы их видите. Длина этих отрезков 10 сантиметров и 3 штуки. Можно сделать вот такой бантик. Он тоже объемный, но не такой пышный, как вот этот. Это второй вариант. И сейчас я сделаю такой бантик до конца. К уже имеющимся петлям нижнего слоя я добавляю еще два отрезка вернее две пары отрезков длиной 18 сантиметров и как вы уже догадались точно так же собираю как и первые петли вот они уже собраны и я их прошиваю на ту же самую нить то есть все четыре детали собираются на одну нитку Здесь я нитку уже стянула и теперь закреплю по центру, чтобы не было такого отверстия в центре. Теперь приклеим верхний ярус бантика. Центральную часть банта я перекрою репсовой лентой, ее ширина 9 мм. И приклеивать я начинаю с лицевой стороны от центра. По нижней стороне я клей не наношу, поскольку этот бантик будет у меня поставлен или на зажиме волос, или на ободок. И в образовавшуюся петельку легко будет вставить и ободок, и зажим. Но такой бантик можно поставить и на резиночку. В таком случае, конечно же, резиночку нужно приклеивать сразу. Серединку я закрою глиттерным фоамираном. Я беру отрезок шириной в 1 см. Промеряю длину уже по готовому бантику и приклею этот кусочек. Фоамиран красиво переливается и я подумала, почему бы этот материал не использовать для серединки банта. Теперь можно расправить петелечки. И если у вас мягкая лента, ее можно сделать более жесткой, применив лак для волос. Сбрызгиваю и формирую петелечки. Даю им высохнуть. И получается вот такие Симпатичные бантики. Такие бантики получились у меня и обязательно получатся у вас. Я желаю вам творческого настроения и красивых бантиков. С вами была Ирина. До новых встреч!